всем привет. А мы продолжаем играть в игрушечки. Если ты не смотрел предыдущие видео, обязательно посмотри. Ссылочка, как обычно, там внизу и вот здесь наверху. А мы погнали. Джилл, это Карлос. Мельник, выключи музыку. Я на пути наверх. Какой у нас план? Слушай, я тебе там фотки прислал. Зацени, как прокачана грудь. Эпически прокачано, Карлос. Что мы делаем? Нам нужно восстановить подачу электричества. Тебе придется идти через дом голубых листьев. Хорошо, постараюсь побыстрее. А ну свалила с дороги корова. Здесь много непьющих. Нужно заставить этот поезд поехать. О, прям влепил ему. Уеха! Алло, я на главной улице. Куда мне дальше? Видишь высокую опору в линии электропередач? Туда тебе и надо. Подскажи, когда доберешься. Что у тебя там за звук? Ты там что, в игрушки играешь? У меня важное задание. За кого ты меня принимаешь? Пока ты там прохлаждаешься, занят делом. Кстати, я знаю кратчайший путь. Справа от тебя есть переулок. Тебе нужно пройти через него. Там все в огне, Карлос. Придумай что-нибудь, иначе нам не пройти. Ё-моё, не толпитесь. У меня пуль на всех не хватит. А, красная бочка, да? Типа красная бочка. В любой непонятной ситуации стреляет в красную бочку. О, сколько зомбаринчиков гуляет. Плетутся по переулку. Самоизоляция, дома надо сидеть. Ходят, бродят, блин. Ну, капец. Кто стреляет? вырежу эту часть. Чтоб никто не видел, как я херово стреляю. Пардон, мордатый. Это так для профилактики. Что здесь, да? Спасибо. Они все бухают. Слышишь? Пошли еще накатим. Ё-моё, кносник на кноснике. Прям как в моем районе. Тихо, тихо, тихо. Ого! Засос, засос воткнул мне Так, бомжики В кучку собирайтесь Люблю запах горелых Зомби по ночам Опа, коробочка Опа, мусора Давай в ухо Опа, опа а вот он и шланг, чтобы пожар тушить. На использованный презерватив, похоже. Сейчас все здесь затушим, потушим. Отличничка. Как же качественно в 2020 году вы делаете игры. В третьем резиденте хотя бы просто мусор горел. А тут не стали запариваться. Просто кирпич подожгли, да, и все. Схавают! О! Нагтигрыску нашел. Что это? <свист> это дробовик сол. Не-не, Мила, ты мне, конечно, нравишься, но сегодня не твой день. Ты гандон. Ты цел, все нормально. Осторожно, кровь так льется. Блин, он с катушек съехал. Я <свист> только одну рюмку выпил, одну рюмку всего. <свист> <свист> Хуя! Вот так вот. Николай Зиновьев, сторонник здорового образа жизни, считает себя евреем. Он даже своей семье говорит о том, что они евреи. Должность солдат. Какого хрена ты сделал? Он так и пьяный. Он не пьяный, он раненый. <музыка> Теперь-то мы вряд ли узнаем об этом. Пьяный, раненый. Он мог бы сражаться на нашей стороне. А теперь что? Он предлагал выпить моим солдатам? Я не могу подвергать их риску. Ты должен перестать думать жопой Иначе скоро мы тоже будем плясать под балалайка Так было бы круто, но это другое кино Ого! Защик удал. Ё-моё, ну все. Охренеть, можно в Ютубе вообще такое показывать? Ничего не будет мне. В принципе, монетизации все равно нет. Вообще похуй. Да ладно, жулька, сейчас мы тебя починим, не переживай. Сейчас мы травушки курнем. Как ее там? Соединим тут. О! похорошела сразу. Вот, уже попахивает. Классическим резидентиком. Бегаешь, ищешь по лабиринтикам, кнопочки нажимаешь в правильном порядочке. Только в третьей части я... Ой, не помню вот этих крокодилов, блядь. Давай, давай, шевели булочками. Вперед, вперед. О, патроны кончились. Пардон, братан. Да не ты О. Эй, ты куда? На работу, наверное, опаздывает. Пораньше встал, чтобы пробку не попасть. Okay. Отлично. Теперь нужен рубильник основного питания. Вот так вот. Здравствуйте, я Александр Невский. Да мы все знаем, кто ты такой, хватит вылазить. Я получил титул Мистер вселенной, это именно тот титул, который носил Да что делать-то с тобой? Хочется ему разбить голову бутылкой, блядь. Да. Вообще конченый мракобес, блядь. Непорядочный человек, блядь. Мразота законченная. Спасибо, Дмитрий, что бы я без тебя делал. Карлос, это Джилл, подача электричества в метро восстановлена. Быстренько ты! На очереди система управления движением. Ее можно включить в офисах метрополитена. Хорошо, я, кажется, знаю, где это. Тогда отлично. Не придется тебе объяснять. Блин, что там у тебя? Ничего. Нужно помогать выжившим. Ладно, Джилл, давай до связи. Так, ну что тут? Вроде туда нам двигаться. Фиу! О, скример! А чё не вшло умо? Тут вроде уворачиваться можно. О, ты чё вот так уворачиваешься? Ну что тут сказать? И от чего ты, блин, хочешь вот так отлично увернуться? О, он Спайдермен! Давай, Спайди, шевельни ягодицами. Разозлись уже как следует. Ну что ж ты такой инвалид, ё-моё. Офицер, пардон, знаю, что без маски нельзя, но у меня на них аллергия. Интересно, он через двери ходит? Давай, 911. Алло. Это полиция, за мной гонится огромный кожаный мужик. А... Я думал, мы его убили, но выстрел из ракетницы его только раз задорил. Вы извините, но из-за карантина мы не можем вам помочь. Меня хотят убить, помогите! Всего доброго. <клышка> Даже полицейские из Ракун сити превратились в русских полицейских. Ломаем. Отмыточка и замочечек. Отличничка. Во, дезодорант. Как раз поможет нам. Подмышки побрызгаем. Когда здоровье желтое, то под мышками. Когда красное, то в трусы. Экран затрясся валим. Давай, давай, давай. О, борцуха пришла. Все. Все, сейчас не даст. Давай, волшебный уклон. Ого! Работает? Работает. Так, где наша травка? Дезодорантики. Отличничка. Ой, шланги, пошли в ход, братан. Да что ты с ней церемонишься? Давно ввалил бы ей уже. Вот пизду, вот. Бебефис. Давай быстрее, теперь второго. Зебебевь. Давай, давай, давай, давай, и шевели буфчатками. Карлос, я в комнате управления, что мне делать? Сначала я сниму с тебя лифчик, а потом и туфли, и юбку. Карлос, слышишь? Блин. Маршрут подтвержден, питание запущено. Карлос, ты здесь? Я все включила. У тебя такая классная кожа. Джилл, а, Джил, это ты? Да, это я. Пардон. Включай рубильник и возвращайся. Нифига у тебя башка. Хотя после пьянки у меня такая же. Все. О, там еще ты кваголовый. Минус Пись костру еще один Что им по два раза стрелять надо О Блин взяли еще зомби и прокачали Этого походончика мало было О организованная алкашная группировка Одним выстрелом трех зайцев Ну разве так бывает Скилл решает Ёпта все, балдей, мужик, ты все пропустил. Разрубить эту суку. Нахер. О, это он делает их такими. О, у них рожи опухают, если он дотронется Джилл, только не трогай. А то смысла не будет в этой игре. Сейчас у меня гранатка. Где-то была гранатка. А, не думал, что я так сумею. У меня еще одна есть. Сейчас мы еще вторую туда же. Отличничка. Я так понимаю, ствол всегда должен быть заряжен. Ой, легавые. Пардонте. Блин, да как ты так бегаешь-то, ё-моё. Джилка, жулька, убегай. А ещё пескоструй, пескоструй. Все, до свидания. Молодец, ты справилась. Можем выдвигаться. Они выглядят аппетитно. И правая, и левая. В смысле, с минуты на минуту нам придет подкрепление. Вы подкрепление? Ну, как дела? Все магазины красного и белого заминированы в наших кварталах. Наверное, ты, Карлос Оливьера. Карлос, это я, а она Джилл. Карлос, Джилл, какой разница? Если ты не можешь стрелять, когда положено, можешь сдать оружие. Хорош мужик. Баба с возу кобыли легче. Не обращай внимания. Он циксист со школы. Опа. Я был уверен, что закрыл дверь. Карлос, ему я нужна. Я его отвлеку. Погоди, Джилл, а как же я? Я же красивее. Я массаж умею делать. Джилл, стой. О, ништяк-дезинфектор. О, ништяк-подсрачник. Давай, давай, вперед, вперед! Да е зачем эта кнопка уклонения нужна, если она не работает? Так, давай, подмышки побрызгаем. И кнопка оттолкнуть зомби, когда он тебя кусает, тоже не работает. е моё как так делали вообще? Чем думали? А самое главное, где брали такие идеи? Из жопы! Оно и видно. Во! Может сработает. Да-да-да, надо бочки бабахнуть. Эй, иди сюда. Ого, он еще перегаром дышит. Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Ну, ё-моё. Перед этим надо сказать что-то крутое, да? Vista, Не, ни хрена. Игра же японская, поэтому... Сосатусиру, бэйби. Во. Сосатусиру, бэйби. Ха-ха. Ё-моё, ну ты калич. Оторви решетку, ты что? Во. Руками дергай. Ой, -мо, я бы тебе сказал. Все, поползли. Вперед, вперед. Привет. А ты чё тут? Дай сигарету. Oh ну вот, по традиции Обитель Зла нужно походить по какашечкам, поубивать аллигаторов и всякая фигня. В каждой части Обитель Зла есть вот такая вот странная локация с мусором и какашками. Алло, Карлос, как слышишь? Карлос. Карлос, ненавижу звонить, поете. Нужно найти выход отсюда. Народ, спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что ролик вам понравился. Не забудьте поставить оценку, что-нибудь напишите, куда-нибудь вступите, куда-нибудь подпишитесь и прочую фигню делайте. А тот, кто заметил, чем это видео отличается от всех остальных, напиши комментарий. Всем спасибо, всем пока.